Добро пожаловать, ребят, на 10 этап Формулы-1 на Гран-при Великобритании. Что же, на этом этапе у меня были ожидания, то что я смогу повторить свой успех, какой он был на Макларне в первом сезоне карьеры. То есть, выиграть этот этап, но при этом я ожидал ожесточённое сопротивления от моих оппонентов, которые будут выступать на Мерседесах, Ferrari и Рэдбуле. Квалификация, в принципе, далась спокойно. Даже в 3 секторе я смог пройти на Мидиуме. И, забегая чуть вперед. Это был немного провальный вариант квалифицируется на медиуме, поскольку моя стратегия будет все равно в один пистоп, это будет medium hard, но у всех остальных будет стратегия в софт medium. И срок моих покрышек будет составлять такой же срок, как у моих оппонентов, но на более мягкой резине. Из чего можно сделать вывод, то что с шасси у нас все очень плохо. В принципе, это можно даже увидеть по сравнению с другими командами. Мы даже в Вильямсу теперь уступаем по шасси. Из-за чего получается такая ситуация, то что мы можем проехать очень хорошо один конкретный круг, как это бывает в квалификации, но именно на расстоянии мы не можем также же хорошо ехать. Хотя, как я не пытаюсь, но все равно это выходит у нас плохо. По крайней мере, в последних этапах. Также на Северстоуне у нас есть немало прямых, на которых все-таки мы будем отставать по отношению к Мерседесу, Феррари и даже к тому же Ранбулу. Поэтому у меня была основная ставка на второй сектор, где больше всего идет поворотов. Особенно связка Мэггс-Бэггс, в которой я показал очень хороший результат. А именно по скорости я был быстрее всех там. Все что, я чуть лучше выходил напрямую, но ну и под конец, соответственно, уже проиграл на этой прямой. По квалификации у нас нет никаких там прям неожиданностей, как это было, к примеру, в Австрии, когда у нас два топ-болида не смогли выйти из первого сегмента, и один был на грани даже вылета. Тут же все уже нормально, все как и должно, так сказать, быть. Кэт у нас, как обычно, квалифицируется во второй десятке, ну а я в первый на пол -позишне. В принципе, как я и говорил, темп у нас есть на один круг, но не на всю гонку. Стратегию мне предложили Medium Soft, и я уже изначально понимал то, что эта стратегия никак не сработает. По крайней мере, потому что я просто не выдержу. У меня просто большой износ будет. И я не доеду до того момента, как мне нужно делать пистоп. Также на первом круге я еще узнаю то, что у меня нет никакого свежего софта. И поэтому стратегия будет изменена. Ну и переходим к старту. Гарс, красный огни, я срываюсь с места. Довольно неплохо сорвался, но Льюис тут же меня нагоняет, обходит меня справа, Вальтери мне пытался слева обойти. Льюис почему-то притормозил у первого поворота, из-за чего я пошел очень широко с выездом на зону безопасности, но благо никто ничего не повредил и старт прошел более-менее хорошо. Как это было, Вильямсы почему-то вообще наискосто стояли на стартовой прямой. Ну, окей, Вильямсы, что уж с них взять. Собственно, то, как я вылетел, этим воспользовался Вальтери, замедлением Льюиса и прошел тут же его. И, собственно, ну, недолго я пролидировал, это ожидаемо было, Мерседес меня рано или поздно опередили, но опередили меня достаточно рано. Вайлтер меня смог пройти уже на первый прямой, за счет слипстрима и лучшего выхода. Также у них все-таки софт, поэтому они еще лучше выходят, чем я. И также, да, мне покинулось страдать просто на своем медиуме, дожидаясь того момента, пока софт у них начнет уходить. Но, как я и сказал ранее, Софт у них уходил так же, как мой мидиум. Соответственно, я не получал никаких преимуществ по отношению к ним, даже на своем мидиуме. Ну, ладно, вернемся к гонке. Во втором секторе меня уже проходит и Льюис, пытается меня обойти на прямой, но не смог. Я слишком широко ухожу в, в скоростном правом повороте. Немного столкнулся с Льюисом, но без каких-либо повреждений. И уже в Мегас Бегас я все-таки смог отвоевать свою вторую позицию. Ненадолго, опять же, на обратной прямой меня Льюис. Все-таки прошел, Фетли тоже пытался где-то протиснуться, но не смог найти место. Ну, Алью спокойно взял, да, и уехал вместе с Вальтер. Я, конечно, пытался за ним держаться, но все-таки на медиуме ты не особо удержишься за софтом на первых кругах. Ну ладно, окей, позади у нас еще есть две Феррари и два Bull, которых мне желательно бы не пропустить. Вряд ли два раза пытался меня атаковать, но все две попытки были неудачными, после чего он начал терять в темпе и по итогу отстал от меня больше на секунду, и уже с Ферстаппином они там начали потихоньку бороться за позиции. Ну и в принципе там у них была небольшая группа, в которой происходила какая-то небольшая борьба. Я же в этот момент пытался время догнать Льюиса, когда-то я его догонял там, когда-то отставал, потому что совершал где-то ошибки, особенно это было в первом третьем секторе. По поводу пистопа на 12 круге я решил заехать все-таки за своим хардом в тот момент, когда мои оппоненты заезжают за своим медиумом. И хард уходил так же быстро, как и медиум у моих оппонентов. За 4 круга у меня уже... хард износился на 20% хард. Самая жесткая резина. Плюс в Великобритании обычно самые жесткие комплекты используются. Но тут он у меня работал по износу как медиум при этом. Ну окей, я знаю теперь что лучше мне нужно будет качать, на таким образом теперь качать будет и двигатель, и шасси, поскольку с шасси, ну, у нас все печально. Ботуса мы догнали очень быстро из-за того, что у него возникли проблемы с ДВС, что мне сообщил мой инженер где-то на 19-18 кругу. Люис его без проблем опередил, я же его тоже опередил, и, соответственно, теперь у нас шла борьба с Ферстаппином за второе место. И борьба шла у нас довольно весело, довольно близко, на два круге из-за моей ошибки у меня смог обойти. И, соответственно, да, мне самое главное было не отстать от него больше, чем на секунду. Стоит больше, чем на секунду, все, это провал, я уже точно не получу свое второе место. Соответственно, удержусь в зоне ДРС, я смогу кое-как еще бороться с ним. Особенно на прямых, в принципе, за счет степстрима я мог очень близко к нему держаться. Также активно я его нагонял в Копсе и в Мэггдс Бэггдс. Все-таки аэродинамика у нас теперь самая лучшая, считается в пилотоне, поэтому... Мы неплохо проходим поворот, особенно такие довольно скоростные. Соответственно, на выходе я за счет помощью и идреса подъезжаю к нему, ну и решил то, что, ну, опережу тогда сразу его, чего тут ждать. Самое главное тут обмениваться позициями так, чтобы по итогу я был в выигрышной ситуации, а не наоборот, чтобы мне пришлось еще защищаться от ферстапина на последнем кругу на этой самой прямой. На следующем круге, в принципе, ситуация повторилась, как на 22 м меня ферстапин обошел, но я его обойти обратно, к сожалению, не смог. Ну, как, к сожалению, я-то просто смогу, смог за ним удержаться рядом Поэтому мне надо было просто ждать либо последнего круга Либо того момента, пока я смогу точно его перейти И он не сможет меня атаковать Ну, соответственно, на последнем кругу я его решил атаковать До этого, конечно, у меня были попытки также его атаковать Но я решил то, что лучше сберегу ресурсы Чтобы у меня были они на последний рывок, на последнем кругу Поскольку топлива у меня особо не было в запасе ЕРС тоже очень быстро качался Соответственно, ну, нужно были какие-то ресурсы. Собственно, на 24 круге я пытаюсь обойти, но он по-внутреннему смог меня снова контратаковать и спокойно вернуться в вторую позицию. Мой Хард уже к этому моменту неплохо так износился, но я думаю, все-таки медиум был намного изношен у Ферстапина, нежели мой Хард. На последнем кругу я все-таки обхожу Ферстаппена и без каких-либо проблем завоевываю свое второе место. Конечно, не первое, как было в Макларене в первом сезоне, но все-таки, как по мне, все равно подиум есть подиум. И это очень даже хорошо. Конечно, да, в середине гонки, если честно, я думаю, вот бы неплохо было бы, если бы у кого-то из лидеров будут проблемы с ДВС. Конечно, опять пострадал больше всех Ботос, опять у него были проблемы. Вот реально какой-то невезучий у него этот сезон уже. Примерно 5-6 этапов, и все у него не прошли на смарку. Какие-то там он вылетел, каких-то он не смог нормально прорваться, где-то у него еще были какие-то проблемы и тому подобное. Но ладно, может быть в оставшейся половине сезона ему повезет больше, чем Юису, и он сможет... Везде финиширует очень хорошо и везде доезжать, нежели там Льюису, который может быть где-нибудь, да будет сходить все-таки, рано или поздно. Также Ферстаппель неплохо у нас проехал, но ну, а Феррари как-то вот, Феттель поначалу неплохо ехал, но потом как-то у него темп упал, и причем не знаю из-за чего. Хотя я потом посмотрел по записи, и у него нигде не было повреждений, поэтому Вик его знает. Может быть, просто решил не изнашивать прямо по максимуму свой двигатель, возможно тоже был уже он сильно изношен, как у Вальтери, и поэтому он начал терять в темпе. Но, в принципе, далеко он не улетел. Пятое место у него. И, в принципе, это неплохо, как по мне. Второе место за мной, третье за Ферстапиным. В принципе, изначально я думал, что мы будем бороться с Ферстапиным за третье место. Но повезло, опять же, из-за проблем в Вальтере. Ну и, в принципе, да. Мы на фоне Гасли теперь смотрятся еще лучше. Еще один подиум. Ух, скоро такими темпами и в Рэдбул, может быть, возьмут. Ковят был очень и очень близко к очковой зоне. Но не хватило ему чуть-чуть. Ну, может быть, в следующий раз он сможет заработать свои первые очки, кто его знает, а то пока что как-то Туророса в основном держится на моих очках, на моих всех 90 очках, и у я к сожалению, пока ни одного. Ну, в принципе, там и у других команд тоже нет очков, там у Куинти Альфа вообще там он 2 очка за весь сезон пока что, ну, про мы мы и говорить не будем, это как бы вообще там другая лига, так сказать. Контактов особо не было, там небольшие контакты только были, и все. Ну и там, да, я часто довольно вылетал из-за того, что просто уже не хватало сцепления. Соперничество мы продолжаем выигрывать, по отношению к Гасли мы также начинаем неплохо уходить в отрыв, и, соответственно, ну, начинаем зарабатывать лишние очки, которые нам уже на следующем этапе понадобятся, поскольку в Германии мы проведем 4 мелких обновления, а в Германии мы будем заказывать одно глобальное, одно среднее и два мелких. Соответственно, на это все нужно немалое количество ресурсов, где-то две точно. Поэтому я изначально думал, может стоит взять еще обновление в ДВС и заказать, чтобы приехала нам эта мощность на Венгрию, но потом посчитал и понял то, что мне тогда не хватит на все обновления, которые желательно бы все-таки привести уже там к Монсе, особенно все лобовое сопротивление, чтобы у хоть какая-то была скорость, потому что с ДВСом я не думаю, что мы скоро к нему вернемся. Ну и надо будет задумываться про шасси, потому что с шасси у нас... Все очень и очень плохо. На этом все, ребят. С вами был Вархамер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока. И удачи вам.